Полетели они, уточки мои. Вон еще одна полетела, красавица, бля. А эту, а эту, ребятки, я сейчас вам покажу, как нужно доставать, короче, учиться. Фишерман Хунтер будет вас обучать. Так, блять, забыл на предохранитель поставить. Все. Вообще, вообще такая красота, бля. Летит метров сорок высота и такой вперед, цель, цель,